Всем привет! В этом видео мы поговорим о таксономии в Drupal 8 Мы разберем, что такое словарит, что такое термин таксономии и зачем вообще таксономия нужна Давайте зайдем на наш сайт, в раздел структура Здесь вы видите раздел таксономия Давайте в него зайдем Таксономия это способ классификации различных нод наших материалов на сайте Мы можем классифицировать наши ноды по различным опциям по различным характеристикам, по различным параметрам для того, чтобы нам добавить какой-то отдельный параметр, мы добавляем словарь. Например, у нас есть теги. Мы хотим классифицировать наши ноды под тегом. Мы добавляем словарь теги и добавляем поле тегов. Давайте зайдем в типы материалов. Блокпост. Давайте зайдем в управление полями. Здесь вы увидите поле тегов. У этого поля тип ссылка на сущность. Давайте нажмем редактировать. Ссылка на сущность это общее название всех ссылок на различные сущности, например, на ноду, либо на таксономию, либо на пользователя. Здесь мы можем посмотреть, на какую сущность ссылается это поле. В данном случае это термин таксономии. Вы видите настройку. При этого поля мы можем выставить для каких словарей. В данном случае это теги. Этот, эти теги позволяют нам складывать все записи по одному тегу на одну страницу. Давайте создадим какую-нибудь какую запись. Назовем тег 1. Сохраним. И если вы сейчас зайдете на страницу этой ноды, которую мы создали, перейдете по ссылке тег 1, вы попадете на страницу ноды. На этой странице будут все записи, от которых добавлен тег 1. А зачем нам нужно классифицировать ноды по тегам? Дело в том, что когда мы будем пользоваться вьюсом, мы сможем использовать связи для вывода различных блоков и страниц. Мы можем выставить так зависимости, что будут выведены все ноды, которые используют тег 1 для определенного пользователя. Например, мы заходим в дашборд пользователя и видим блок этого пользователя, в котором выведены все ноды, которые созданы этим пользователем и имеют тег 1. Например, если у нас будут не теги, а, например, квартиры, то есть мы, например, создадим словарь квартиры или количество комнат», Давайте лучше назовем количество комнат. Комнат. Выставим. Оставим все цены сроки по умолчанию. Нажмем ⁇ Сохранить ⁇ Добавим с термина таксономии ⁇ однокомнатная квартира ⁇.⁇ Двухкомнатная квартира ⁇ Трехкомнатная картина, давайте добавим новый тип материала объявления, объявление. Добавим поле нашей таксономии. О том, что такое тип материала в ноды. Вы можете узнать в одном из прошлых уроков. Так, добавим новое поле. Тип поля это ссылка на сущность, ссылка на содержимое на термин таксономии. Назовем это количество комнат. Количество комнат. Я не буду менять машинное имя этого поля. Вы можете поменять сами, если захотите. И сохраняем. Наше поле. Количество значения одно. В данном случае нам важно знать, сколько именно количество комнат. И выбираем какой словарь. Количество комнат. Давайте зайдем в управление отображения формы и выставим, чтобы количество комнат выбиралось не автодополнением, а флажками. Сохраняем. Теперь, когда мы заходим на создание нашего объявления, мы можем выбрать, какое количество комнат в данной квартире. Продам однокомнатную квартиру. И выбираем количество комнат, сохраняем. Теперь, если мы заходим на страницу «Однокомнатная квартира», то у нас будет все объявления, которые связаны с однокомнатными квартирами. Также вы можете создать словарь по типу продам, куплю и так далее, называть его тип объявления, сортировать, например, по только типам продам. Дальше мы разберем еще, конечно, и как выводить эти списки через views. Там будет достаточно просто сделать фильтр по количеству комнат, по продам и прочим параметрам. Давайте еще разберем, что такое термин таксономии. Давайте зайдем в таксономию, количество комнат, список. Списки у нас сортируются, мы можем поменять порядок этих параметров, терминов таксономии. Давайте зайдем в один из терминов таксономии, вредактировать. Во-первых, на что хочется обратить внимание, что путь у термина таксономии пишется следующим образом. Первый параметр это таксономия, потом слэш терм, и дальше идет термин ID. Так же как у нас был нот слэш нот ID, у термина есть свой термин ID. Он использует. Можно писать какой-то урл дополнительный каждому термину таксономии. В будущем мы настроим даже автоматическое выставление всех урлов, чтобы они были все читаемые. Можно добавить какое-то описание термину таксономии. Ну, в принципе, термин таксономия это такая же нода, такая же сущность, только у нее немного другие задачи. Если у ноды содержимого Задача выдать нам какое-то содержимое, то у таксономии в первую очередь это классифицировать это содержимое, то есть разбить его по каким-то параметрам, критериям, чтобы в дальнейшем можно было по этим критериям фильтровать наши содержимое, наши ноды. В принципе, если вы разберетесь с таксономией, то вы сможете настраивать различные фильтры. Вы поймете, что на сайте вам нужно. Вы поймете, как классифицировать материалы на вашем сайте. Вы сможете более гибко настроить выдача ваших материалов пользователям, чтобы пользователям была интересна эта информация. Ну Соответственно, чем выше интерес пользователей к вашему сайту, тем больше у вас посещаемость, больше подписчиков и больше прибыли от вашего сайта. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Делайте хорошие видео. Подписывайтесь на мой канал.